В первую очередь хотел бы сказать огромное спасибо всем тем людям, которые все-таки досматривают мои ролики до конца. Ведь после выхода последнего ролика на канале, у всех тех людей, кто этого не сделал, сложилось впечатление, что я покинул барвиху РП. Но ведь речь шла совершенно о другом ютубере, который просто-напросто обменялся со мной бизнесами, а после чего слил уже мою бывшую аренду авто в гос и покинул проект. Ну а сегодня я хотел бы с тобой поговорить не об этом, сегодня я хотел бы тебе рассказать, как я прибавил к своему бюджету 115 миллионов буквально за 20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 я играю на девятом сервере Барбиха Успенская. Скачивай игру по ссылке в описании. Регистрируйся на девятом сервере. И обязательно при регистрации вводи мой ник, мистер карпаччо Также не забывай сразу же вводить мой ютуберский промокод Кар, ведь за эти вещи ты получишь отличные бонусы в виде игровой валюты. Ну а я желаю тебе удачи и приятного просмотра. Короче говоря, в моих бизнесах пополнение, а точнее, произошла небольшая замена. Насколько ты помнишь, у меня уже был Боу рынок и также рядом с Боу рынком у меня меня была аренда авто в которой на протяжении месяца я проводил акцию все за 1 рубль сдавал крутые топовые электрокары буквально за 1 рубль в час но ну, а не так давно уже бывший ютубер по борьбе херпы бенджамин апокалипсис решил покинуть проект в связи с тем что ему уже просто-напросто стало скучно он скопил огромное количество денег и ему просто стало уже некуда их девать не будем вдаваться в подробности скажу лишь то что он решил мне вернуть мой торговый центр для этого собственно говоря мне понадобилась довольно большая сумма денег и освободить второй слой. Продавать бы у рынок было бы, конечно, довольно глупо, ведь это один из самых топовых, самых прибыльных бизнесов на проекте, который приносит полтора миллиона в день. а вот аренда авто приносила в среднем где-то порядка одного миллиона в день. И обменять данную аренду на торговый центр было бы, в принципе, целесообразно, ведь торговый центр приносит своему владельцу ежедневно 1 миллион 400 тысяч рублей, что уже на порядок больше. Мне, в принципе, предлагали за данную аренду бизнеса 135 миллионов рублей, но человечек не успел продать свою АЗС бенджамином пришли к такому выводу что просто напросто обменяем мою аренду авто на его торговый центр с моей доплатой в 180 миллионов рублей естественно перед самим обменом буквально за один день я решил избавиться от всех своих автомобилей торчать на бу рынке несколько дней пытаться продать данные автомобили как можно дороже спорить и воевать с перекупами у меня не было ни времени ни уж тем более желания. и в конце концов я пришел к такому выводу что хочу устроить оптовую распродажу и с моим коллегой с не менее известным youtube по имени Касперман, мы решили провернуть довольно масштабную сделку. Я решил слить ему сразу все свои топовые 12 электрокаров оптом за 115 миллионов рублей. Он посмотрел абсолютно все мои автомобили, проверил их ПТС, посмотрел насколько они протюнингованные, также изучил их внешку и после чего согласился на данную сделку. Такие электрокары как Porsche Taycan, BMW i8 и новая Tesla мы с ним оценили в 10 миллионов рублей каждый. Ну и свой кибертрак я отдал дал ему за 5 миллионов рублей оттуда и получается такая кругленькая сумма в 115 мультов я не знаю много это или мало за все эти данные автомобили конкретно на данный момент времени ведь в свое время когда я покупал аренду авто и искал для нее топовые электрокары мне никто за такие деньги их не отдавал я покупал их довольно дорого а после чего еще вкладывал в каждый довольно большое количество денег на их внутренний тюнинг и внешку на тот момент я примерно подсчитал то все эти автомобили с их прокачкой мне обошлись почти в 200 миллионов рублей естественно я ушел в довольно большой минус но с другой стороны эти же автомобили мне приносили довольно немаленькие деньги находясь в моей аренде на бу рынке все то время пока она была у меня в собственности конечно же по уму было бы постараться продать все эти автомобили на буу рынке как можно дороже но опять же на это ушло бы довольно немаленькое количество времени и моих нервов а время поджимало и мне надо было успеть забрать второй топовый беззак на сервере тем более Экономика в плане автомобилей, конкретно в плане этих же электрокаров, за последнее время довольно просела. Этих электрокаров у нас на девятом сервере в последнее время стало довольно большое количество. Соответственно, их стало больше появляться на БУ рынке. И, естественно, из-за данной конкуренции в плане продажи, цены на них довольно дико упали. Каспер уже в свою очередь, захотелось также сделать интересный контент для тебя. Ему стало дико интересно, сможет ли он окупиться и выйти в плюс перепродажи данных автомобилей. Так что все-таки кто же из нас оказался наглым перекупом? Я или же Каспер Ван? Делай свои ставки и обязательно пиши мне об этом в комментариях. Ну а чем в итоге все это закончилось? Окупился ли Каспер или все-таки ушел в дикий минус? Ты уже можешь об этом узнать на его канале в его новом видеоролике. Переходи по ссылке закрепленной в комментарии на его канал и обязательно посмотри за сколько в итоге он смог продать все эти электрокары. И наконец в том, кто же из нас двоих все-таки тот самый наглый перекуп. Ну а пока что, как я тебе и сказал, делай свои ставки и пиши о них в комментариях. Посмотрим, кто все-таки победит. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Спасибо тебе за просмотр, спасибо тебе, что ты заглянул на мой канал. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и